Мальчик забор перелез, маленький мальчик на не залез, глухо ударил сзади кирпич, Метка кидает сторож помить, сторож помить, меткий кирпич, сторож кирпич, меткий помить, маленький мальчик с детства хомой, сухлебал и старелки большой, Ну что он нахлебалась, картина хрома? Табая. Стоишь, Фомич, меткий кирпич Стоишь, кирпич, меткий Фомич Дети в подвале играли в гестапо Зерстки замучился техник потапов Но у него еще все впереди Если он бы нет уловных